Эй, члены психбольницы Немиркин. Знаете ли вы, с чего начать, если кто-то попросит вас описать себя? Личность – сложная штука, но, к счастью, психологи придумали пять ключевых факторов для ее оценки. Оушен – это аббревиатура, обозначающая открытость, добросовестность, экстраверсию, покладистость и невротизм человека соответственно. Чтобы лучше понять, что такое Ocean, и узнать, к какой категории относитесь вы, давайте изучим пять основных черт личности и признаки того, что у вас высокий или низкий балл в каждой области. Давайте начнем. О. Открытость. Вы творческая личность? Любите ли вы выходить из своей зоны комфорта и получать новый опыт? Это лишь некоторые черты людей с высоким уровнем открытости. Как правило, открытые люди именно таковы. Они открыты для новых идей и любят творческий поиск. Если вы не очень открытый человек, вы можете обнаружить, что вы более традиционный, любите конкретные факты, а не абстрактные идеи, и вам нравится, чтобы все оставалось так, как есть. Вот несколько признаков высокой открытости. Вы предпочитаете и принимаете абстрактные концепции и мышления. Вам нравятся творческие начинания и инновации. Вам нравятся новые занятия и хобби. А вот несколько признаков низкой открытости. Вы конкретный мыслитель, предпочитающий твердые факты более свободным идеям. Вы предпочитаете традиции и неизменность. Вы не гибки в рутине и практике. Далее следует С – совестливость. Вы очень организованный и целеустремленный человек, всегда на чеку и готовы принять вызов. Все это признаки высокого уровня добросовестности. Сознательные люди хорошо контролируют себя и свое окружение, и у них обязательно есть план действий на случай, если им придется столкнуться с трудностями. Менее добросовестные люди могут быть более неструктурированными, неорганизованными и склонными к проволочкам. Вот несколько признаков высокой добросовестности. Вы ориентируетесь на расписание и ставите перед собой цели. Вы внимательны к деталям и заботитесь о мелочах. Вы планируете свое будущее и готовы решать сложные задачи. А вот несколько признаков низкой добросовестности. Вы неорганизованы и захламлены. Вы беспечны и импульсивны. Вы оставляете дела до последней минуты. И экстраверсия. Вас больше стимулируют социальные ситуации. Вам нравится общаться и иметь рядом с собой огромный круг людей? Это признаки экстраверсии. Экстравертированные люди заряжаются энергией от общения и с удовольствием выходят в свет. Люди с низким уровнем этой черты более сдержаны, предпочитают свою собственную компанию или небольшие вечеринки и могут быть более вдумчивыми в своих словах и поступках. Вот несколько признаков высокой экстраверсии. Вам нравится быть в центре внимания. Вы ориентируетесь на людей практически в любой ситуации. Вы говорите, прежде чем подумать. А вот несколько признаков низкой экстраверсии. Вы предпочитаете одиночество. Социализация истощает вас. Вы осторожны со словами и думаете, прежде чем говорить. Эй, соглашаемость. Как вы общаетесь с другими людьми? Легко ли вы находите общий язык с другими людьми и делитесь с ними? Нравится ли вам помогать и заботиться о других? Эти качества присущи людям с высоким уровнем покладистости. Хотя они не обязательно должны быть самыми экстравертированными. Они находят ценность в других людях и хотят общаться с ними. Люди с низким уровнем покладистости, как правило, более конкурентоспособны, прямолинейны и имеют свое мнение. Вот несколько признаков высокой покладистости. Вам нравится создавать связи с другими людьми. Вы сопереживаете и сочувствуете нуждам других людей. Вы вносите свой вклад в жизнь общества. А вот несколько признаков низкой покладистости. Вы черствы по отношению к другим. Вы озлоблены и антисоциальны. Вы манипулируете другими, чтобы удовлетворить свои собственные потребности. И, наконец, Н. Невротизм. Как бы вы описали себя в эмоциональном плане? Вы склонны много волноваться и с трудом справляетесь со стрессом? Это показатели высокого уровня невротизма. Люди с высоким уровнем этого признака могут быть более чувствительными и нуждаться в поддержке в трудные времена. Люди с низким уровнем этого признака, как правило, более спокойны, устойчивы и собраны. Вот несколько признаков высокого невротизма. Вы угрюмы и эмоциональны. У вас низкая устойчивость к стрессу. Вы всегда находитесь в состоянии повышенной готовности. А вот несколько признаков низкого невротизма. Вы спокойны и собраны, даже в стрессовой ситуации. Вы непринужденны, Вы психически и эмоционально стабильны. Личность – это сложный процесс, но аббревиатура Ocean – это отличный способ начать. Как бы вы оценили себя? В каких областях вы занимаете высокие или низкие позиции? Каждый человек уникален, и ответы могут быть разными, но дайте нам знать о своих мыслях в разделе комментариев. И если вам понравилось это видео, не забудьте поделиться им с другими. Ссылки и использованные исследования перечислены в описании ниже. До следующего раза, друзья! Берегите себя и суперспасибо за просмотр!